Это блог для железных людей, которые развиваются в бизнесе, в спорте, смотрите на ютубе. Всем привет! Готовлюсь к ультрамарафону, который пройдет в Ростове-Великом, в Ярославской области. Купил в строительном магазине теплоизоляционную пленку, есть надежда, что она позволит не замерзать трубки. Когда ты там 20-30 градусов бежишь, уже после 20-го начинаешь думать только о том, как бы ее поломать, на забег обязательное условие, нужно иметь компас, ножик, гидратор. Набрал разных грелок. Сейчас одну распаковал. Взять этот чехол, положить его под одежду. У меня в телефоне будет закачанная карта э, с треком. И очень важно, чтобы этот телефон не сел. Плюс у меня на нем камера тепленькая. Последняя часть гонки, последние часы будут проходить уже в полной темноте. Организаторы сказали, что медведи, скорее всего, уже уснули. Главное, не потеряться. Вечером перед забегом э, я почитаю книжечку. Моему другу подарил Игорь. Рыбаков. Игорь, ты очень крутой. 10 тикс. Пожелание фирменное от Игоря Рыбакова. Игорь прочитал его как, Игорь, ты очень крутой лох. Каждый видит то, что хочет. Игорь Владимирович, спасибо за книжку. Прошлой дистанции из грута организовал у них долгий. Казалось бы, кусочек дерева. На самом деле у них такая энергетика заложена. В него скапливается огромное количество вещей, которые он получает на соревнованиях, и они имеют такой заряд. Ты начинаешь собираться на соревнованиях, вспоминая, что вот здесь бегал, бегущая вологда. Это Бах, который сделал Денис Долженко, организатор серебряного ожерелья России. Питание, питание я получу на соревновании сразу же мне его привезет Антон Головин. Он уже не первый раз помогает мне построить программу питания. На зимние соревнования я сейчас на фрешах не рискну. Бежать, здесь стоит вопрос выживания выживанием, пункты питания и точки, где можно встретить людей, они достаточно редкие. Первое, что я для себя выбрал, это теплое термобелье. Обязательно нужно с собой взять баф, на всякий случай замотаться. Кевларовые носки, их просто не убить. Маленький рюкзак, который поместится как раз гидратор. Я буду так бежать пить. Очень легко может занести все метки и можно просто потеряться. Очень легко. Speed cross 4. Очень мягкие, удобные, цепки. А это датчик пульса. Он выводит данные на часы во время забега. Можно увидеть, на каком пульсе ты бежишь. Пора собираться, надо ехать на выдачу стартовых пакетов. Погнали! Это будет ультрамарафон на выживание. Более 70 километров при погодных условиях плюс 1 минус 5 градусов я рассчитываю пробежать за 10 ну хотя бы 11 часов у я любой ценой иду до конца привет отличный блок Или стартовый номер номер 164 такую вот тут булочку слушай ноги а есть что мазать вот на летнем я очень сильно пожалел что не помазал помазал вот, вот, вот, вот, потом... вот это надо мазать это выбросим ну, мазать Вазелина не работает на ногах, он стерет у тебя через километр, 10 километров. Liquid Energy Plus и Ликвид Energy Soulti. А там достаточно соли для того, чтобы отдельно таблетки не есть Нет. А солевые. Или это все-таки просто вкус? Нет, это просто калории. В основном это калории. А для углеводы да. А для уже судорог, для Для судорог, или от судорог, да. или для судорог, не надо. От судорог это уже все равно отдельные электролиты. Это либо капсулы, либо шипучие таблетки, либо ампулы магния. Два участка по 35 километров. На каждый участок взять там 8 гелей. Это первый опыт у нас у всех, этого зимнего трейла. Такого длинного. Никто еще не бегал, даже я не бегал. А То это, есть... это марок, первый ультрамаракон да. да. зимний? А я думал, что здесь все уже проверено, что нет, здесь все безопасно. Нет, нет. Никто ничего не знает, бежим наугад все. Судя по тому, что я сегодня узнал об этой дистанции, это мероприятие вполне сравнимо с прохождением полной дистанции Ironman. Вот. И судя по всему, это будет не легче, чем пройти. Груд-то 10-10, км. Ощущения, как перед прыжком с парашютом, примерно такие же. Закидываем, значит, в заброску еще одни перчатки, вторые носки, длинные гетры. Они сдавливают э, голень и позволяют мышцы держаться в тонусе за счет того, что она меньшая.. Ну, так скажем, колеблется, меньше тратится энергии, она меньше устает, и вот эти вот вещи, они позволяют мышцам ног держаться в тонусе. Вот эта вот куртка, она с такими вот дырочками, то есть она, по сути, сквозная, она дрявая. Я на всякий случай с собой беру свою горную куртку. Это вот, ну, прям экстренный вариант. В этой куртке бегал э, вологодский полумарафон, который проводится в Рождество. Было минус 35 градусов, я прибежал вот с такой бородой. Сегодня у нас шикарный вид на швейцарские Альпы, посмотрите. 6 утра, мы погнали. Попрыгай, поприседай пока, холода не было. Что, готов? Как Ленин на субботник. 15 километр, очень мокрая одежда уже, если я остановлюсь, то очень быстро, буквально за какие-то минуты замерзну. бежится отлично 30 километр чувствую тело работает как насос Фу, хорошо все останавливаются на лужах а я бегу подряд не останавливаюсь и в итоге Бежим. А, люди я вас люблю это вы знали как это прекрасно Единение с природой красота единомышленники энергия здоровья силы мощи духа русского его победы ага. она всем. То есть, все самое хорошее и лучшее здесь аккумулируется. У нас ну, красавчик. Да. Красавцы. А они не снимай. Это легче, чем я думал. Так. Голодные ультрамарафонцы. О, спасибо. Если в таком темпе вторую половину пробегу, то это вообще будет супер. Все нормально, только немножко пошатывай. Хочешь шоколадку? внизу медведь подарил я, 50-й километр. Фу, я уже первой половине гонки. Слишком мало воды пил. У меня пульс прыгнул, меня так рубануло. Я гидратор весь водой высосал за один раз. Конечно, хотелось бы пробежаться еще, но что-то очень жесткое. <свющий> О, спасибо! Греча да. Я мечтал о ней несколько часов. Ты чувствуешь мозоли больно? Не, мозолей нет, но я зря делал физические истеки. Ну, как бы неправильно будет говорить, что я их не чувствую. Я наоборот их очень хорошо теперь чувствую. Это молодец, Мы сделали это. Здесь вот я Потом такой, когда я добежал до церкви думал, все уже там как-то финиш. А мне сказали, еще 10 километров и рычал. А только подарили вот такой крутой ножик. свой Создай свой феномен Ставишь целью Быть первым как спортсмен Делай круче всех Покажи им всех